Здравствуйте! Сегодня речь у нас пойдет об идеях советского философа Эвальда Васильевича Ильенкова. Эвальд Васильевич Ильенков родился в 1924 году в Смоленске, участвовал в Великой Отечественной войне, в частности командовал артиллерийским взводом и в его составе дошел до Берлина, что характерно в перерывах между боями он читал Гегеля на немецком. После войны он окончил МГУ Защитил диссертацию и работал в Академии наук СССР, в Институте философии. При этом важным эпизодом его жизни было то, что в 70-х годах он участвовал в знаменитом и уникальном загородском эксперименте, в результате которого удалось дать высшее образование нескольким слепо глухонимым людям. Однако идеи Ильенко встречали противодействие со стороны большинства Советской философской ортодоксии, в результате чего его замалчивали, критиковали и даже подвергали травле. Вследствие этого Ильенко впал в депрессию и алкоголизм и в результате в 1979 году покончил с собой. До сих пор идеи Ильенкова довольно большие дискуссии вызывают среди марксистов, некоторые не него много довольно сторонников, но немало и противников. Причем среди них есть такие люди, как, например, другой выдающийся советский философ Михаил Лившиц, о котором мы тоже как-нибудь с вами поговорим. И вот э, центральное место, наверное, среди идей Ильенкова, и одно, наверное, наиболее спорное место, занимает его понимание категории идеального. При этом этой проблеме он посвятил множество статей и свои взгляды суммировал в работе, которая называется «Диалектика идеального». И эту работу мы сегодня с вами и рассмотрим. Собственно, казалось бы, идеальная эта категория предельно далекая от экономической, тем более политической практики. Однако она предельно важна для марксистской теории. В конце концов, именно понимание идеального и отличает, по большому счету, идеализм от материализма. И вот свою работу Ильенков начинает с критики устоявшихся, в том числе и советской философии, представления об идеальном. А именно о том, что идеальное отождествляется с сознанием, с феноменами сознания. Ну а если мы таким образом понимаем идеальное, отождествляя его с со сознанием то в конечном итоге, если мы остаемся материалистами, у нас идеальное становится просто феноменом деятельности головного мозга человека и, соответственно, становится из философской проблемой проблемой физиологической. Но Ленков указывает на то, что такое понимание принципиально неверно. Дело в том, что сознание, безусловно, принадлежит к категории идеальных явлений, однако сознанием мир идеального не ограничивается. И в этом отношении самая простая здесь проблема состоит в том, что когда мы ограничиваем идеальное сознанием, то все, что не принадлежит сознанию, мы уже воспринимаем как материальное. А здесь ведь есть такие явления, как, например, стоимость товаров, как математические формулы, как различные социальные, моральные и правовые нормы. Все эти явления, вполне объективные, казалось бы, независимые от индивидуального сознания, для отдельного человека они носят принудительный характер. И в то же самое время сложно назвать это материальными явлениями. Именно поэтому предельно важно для Эльенкова то, как эта проблема была изначально поставлена в греческой философии великим философом-идеалистом Платоном, который, правда, в мистифицированной идеалистической форме, но, тем не менее, уже говорил об таком вот объективном, но, тем не менее, идеальным а таких объективных, идеальных сущностей. Другой здесь момент заключается в том, что если мы рассмотрим некие, казалось бы, материальные явления, скажем, книгу, или картину, или скульптуру, чертеж, монету, или, наконец, театральное представление. Никто не будет сомневаться, что это вполне себе феномены нашего материального мира. Однако сводить эти явления их материальному проявлению невозможно. Да? Если вас просят о содержании книги, а вы скажете, что книга у вас синяя, вы не ответите на вопрос тем самым. И когда мы рассматриваем соответствующее явление, особенно интересно посмотреть такое явление, как театральное представление. Скажем, смотри, смотрим мы представление какой-то пьесы Шекспира. И что при этом показывается Разумеется, то, что нам показывается, не ограничивается тем, что мы непосредственно наблюдаем. То есть, какими-то действиями, словами актеров. При этом э, нужно понимать в данном случае представление не только в обычном, но и в философском смысле. А именно представление что-то представляет. И в этом, на самом деле, самым э, ближайшим образом и состоит по Ильенкову сущность идеального. Дело в том, что... Для, как для материалиста, для него очевидно, что мы живем в материальном мире, в котором не существует ничего, кроме различных форм движения материи. И идеальное, поэтому, представляет собой отношение двух материальных вещей или явлений. При этом одна из этих вещей в себе воплощает существенные признаки другой. То есть те признаки, которые независимы от случайных обстоятельств места и времени. И вот если мы рассмотрим, например, пьесу Шекспира, что же нам показывает? Представитель более примитивного взгляда на идеальное скажет, что максимум показывает нам состояние ума Шекспира, когда он писал эту пьесу. Но это неверно. Если это подлинное художественное произведение, то она воплощает то, что Гегель назвал субстанциальным содержанием духа. Проще говоря, она показывает нам нечто наиболее существенное в какой-то культурной формации, раскрывает нам какую-то особенность существенную определенной эпохи. Именно поэтому искусство, в этом смысле подлинное искусство, и выражает существенные характеристики этой эпохи, как и любой идеальный объект, выражает в другом объекте нечто существенное. Другая э, ключевая проблема, которая связана с таким вот примитивным пониманием идеального, состоит в том, что у нас полностью стирается граница между собственно, духовным и материальным производством. Так, в обычном сознании духовное производство, края думаю головой, а материальное, края работаю руками. Но любой скульптор скажет вам, что это не так. И, как выражается Ильенков, скажем, дирижер симфонического оркестра может потеть куда больше, чем кочегар. Дело не в том, думаем мы головой или действуем руками. И в любой форме производства задействовано то и другое. Важно, какой продукт производится. Производятся ли идеальные, то есть духовные объекты. Либо же объекты материальные. В этом, собственно, и между ними лежит граница. И вот здесь очень важный момент для понимания идеального. Это обратиться к той философской традиции, которая наиболее глубоко в классическую эпоху пыталась ее понять. А именно к эпохе немецкой классической философии. И Ленка в своей работе дает некий краткий очерк этой истории. Ключевое место здесь занимает философия Гегеля. Дело в том, что Гегель используя, казалось бы, такие идеалистические понятия, как мировой дух, объективный дух, абсолютный дух, указал на очень важную особенность вот этих объективных, идеальных сущностей. А именно, вопреки расхожему взгляду, Гегель показал, что не сознание создает мир идеального, а наоборот подлинно человеческое сознание возникает лишь через причастность к идеальному. Если выражаться более... Материалистически речь-то о том, что человек приобретает собственно человеческие свойства, становится сознанием, интеллектом, разумом, самосознанием. Лишь тогда, когда приобщается к миру человеческой культуры, лишь встраивая систему э, человеческой культуры, он становится подлинным субъектом, становится подлинной личностью. Поэтому... В этом смысле, вот этот мир идеального, который существует не где-то, конечно, в другом мире, а в человеческой культуре, в человеческом обществе, в социальном окружении человека, именно приобщаясь к этому идеальному, человек индивидуальный становится подлинно общественным человеком, личностью в подлинном смысле слова. И еще очень важный момент, конечно же, это то, что идеальное не существует по Ильенкобу вне трудовой деятельности. И вот здесь очень важный момент состоит как раз в том, что Гегель, конечно, угадал важные моменты идеального, но будучи идеалистом, он пришел к естественному для идеалиста заблуждению, к тому, что ну, раз идеальное предшествует в том числе человеческой личности, индивиду человеческому, то в таком случае оно существует вообще все раньше всего, и материального мира в том числе. И вот здесь подлинное понимание идеального напомогает, конечно, получить только Маркс. И особенно по Ильенкову вот здесь важна первая глава «Капитала», особенно тот, та ее часть, которая посвящена проблеме товарного фетишизма. Кстати, про эту проблему мы недавно подробно говорили на нашем канале, можете посмотреть недавний не ролик. Соответственно, в вот этом самом разделе, да, посвященном товарному фетишизму, Маркс показывает, как такая суббосоциальная вещь, как стоимость сознания людей воспринимается как естественное свойство некоторой вещи. Например, человеку кажется, что золото по самой своей природе дороже железа. Хотя в действительности отношение стоимости этих товаров существует лишь как социальное отношение людей и групп людей. Общественное отношение представляется в виде вещей. Так вот, по мнению Ильенков, по сути, эту схему применяет к пониманию идеального вообще. Он говорит о том, что по большому счету идеальное... Это воплощенная в форме определенной вещи схема или форма какой-то деятельности общественного человека. Не индивидуального, конечно, человека, включенного в общественное производство. То есть идеальный есть лишь там, где есть целесообразная деятельность, где есть труд. Воплощен, труд, идеальная деятельность воплощает свою схему в форме отдельной вещи. Именно поэтому данная вполне материальная вещь приобретает свойство быть чем-то идеальным. Приобретает идеальную форму. И это касается как, например, формы стоимости, да, приобретаемой вещи при капитализме, так и, например, свойствами, которые мы воспринимаем как свойства картин, да, театральных постановок, государств, законов и всех прочего довольно широкого мира идеальной реальности. Таким образом, идеальная, конечно, не является какой-то особой реальностью. Она является средством взаимоотношения некого вполне материального производственного процесса, деятельного процесса и какой-то вполне же материальной вещи. Но вот этой диалектики взаимодействия между деятельностью и вещью и появляется феномен идеального, а это взаимодействие обозначается в философии, такими понятиями, как опредмечивание и распредметчиво. И э, в этом смысле э, те, кто придерживаются взгляда э, примитивного материализма, да, идея о том, что идеальное можно понять просто исследуя физиологию головного мозга человека, на самом деле... Действует так же, как и те, кто в капиталистическом обществе впадает в тот самый товарный фетишизм. Как в рамках товарного фетишизма общественное свойство понимается как свойство вещи, так и вот такой вот примитивный материализм воспринимает то, что обладает сугубо общественной природой, то есть вот эти идеальные сущности, как свойство носителя этих сущностей, головного мозга, которые, казалось бы, их и содержат. И в результате это приводит к такой вот однобокий материализм, на самом деле, то, что он впадает в идеализм. И на этом построена критика Ильенковым такого направления философии, как позитивизм. Где Ильенков показывает, что позитивисты, которые, многие из которых хотят быть материалистами, в реальности заканчивают идеализмом. Либо субъективным идеализмом, в случае, например, Рудольфа Карнапа, либо же, в лучшем случае, объективным идеализмом в виде теории трех миров Карла Поппера. Небезызвестно. Таким образом, Марк, таким образом, Ильенков показывает, что признание отдельной объективной идеальной реальности не противоречит материалистическому мировоззрению, а очень хорошо в него вписывается. И более того, что именно признание такой вот мира идеального, оно и отличает, по большому счету, умный диалектический материализм от глупого метафизического материализма. Ну а у нас на сегодня все. Изучайте диалектический материализм и до новых встреч.